Мне тебя успокоить нечем На войне так бывает, друг Мины раньше рвались далече, А теперь ложатся вокруг И не стоит искать виновных У войны свой особый счет Мы помрем на ней поголовно Просто кто-то чуть-чуть вперед над окопом летают пули Как воронежские стрижи Это мы с тобой посигнули Невзначай на их рубежи И на линии порубежной Стриж гнездовье свое найдет Все погибнем мы неизбежно Просто кто-то чуть-чуть вперед Мне б тебя успокоить надо ну какой тут к черту покой? То тебя полируют градом, То меня утюжат строкой, С каждым месяцем все отстойней. Черный цвет на белом холсте Мы не выживем в этой бойне, Нас распнут с тобой на кресте. Неспокойно во вражьем стане мы стоим у них на пути, Словно первые христиане На арене с крестом в горсти, Что для вечности, час ли, ли У вины свой особый счет. Все вы сгинете в адском пекли, Просто кто-то чуть-чуть вперед. Мне тебя успокоить нечем, на войне так бывает, друг. Мины раньше рвались далече, А теперь ложатся вокруг. Мы с тобой отступать не будем, Нынче некуда отступать. Видно время хорошим людям Преждевременно умирать. Вот или вы повернули морды, в нашу сторону и рычат Скоро стихнут мои аккорды И стволы твои замолчат Но за нами расправят плечи Миллионы таких, как мы Мне тебя успокоить нечем Наперу во время чумы Мне тебя успокоить нечем Наперу во время Чубы